Почему бы нам с тобой не расслабиться, забыть проблемы, жизненный круговорот? Я верю, что у нас с тобой все наладится. А это так, помехи в жизни все не в счет. Подруга верная, мы будем первыми, а не вторыми, и уж точно не последними. Возьмем бокалы и осушим их до дна.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 Тут года мы также сядем и расслабимся, чуть-чуть нальем и выпьем каждый за свое. Поверь подруга, мы уж точно постараемся, чтобы было все, а нам за это ничего. Подруга верная, мы будем первыми, а не вторыми и уж точно не последними. Возьмем бокалы и осушим их до дна.